Прохожу в деревне, и вот вижу вот такую вот вещь. Лежит официант в ресторане, уставший. И, видимо, уставший очень сильно, потому что лежит и смотрит свой мобильный телефон. Бедолага вот встает. О, встал и пошел. Ну, окей.